25 мудрых притч для детей. Притчи о семье для детей позволяют лучше понять семейные отношения и родительскую любовь. Притча о добре.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 Одна индийская бедная женщина каждое утро пекла две лепешки. Одну для членов семьи, а вторую — дополнительную, для случайного прохожего. Вторую лепешку женщина всегда клала на подоконник, и любой проходящий мимо человек мог ее взять. Каждый день, когда женщина клала лепешку на подоконник, она возносила молитву за своего сына, ушедшего из дома искать лучшую долю. В течение многих месяцев мать ничего не знала о своем мальчике и всегда молилась о его безопасном возвращении. Вскоре она заметила, что какой-то горбун приходит каждый день и забирает вторую лепешку. Но вместо слов благодарности, он только бормотал, зло, которое вы делаете, остается с вами, а добро возвращается вам. И продолжал свой путь. Это продолжалось день за днем. Не получая ожидаемых слов благодарности, женщина чувствовала себя обманутой. Каждый день этот горбун произносит одно и то же, но что он имеет в виду. И однажды, будучи особенно раздраженной, она решила покончить с этим. «Я избавлюсь от этого противного горбуна», — сказала она себе и добавила яд во вторую лепешку. Но когда она собралась положить ее на подоконник, руки женщины задрожали. «Что же я делаю?» — подумала она. И немедленно бросила ядовитую лепешку в огонь, приготовила другую и положила ее на подоконник. Горбун, как обычно, взял лепешку, пробормотав неизменные слова, зло, которое вы делаете, остается с вами, а добро возвращается вам, и продолжил свой путь, не подозревая о бушующих внутри женщины эмоциях. В тот же вечер кто-то постучал в дверь. Когда женщина ее открыла, она увидела своего сына, стоящего в дверном проеме. Выглядел он ужасно, голодный, худой, слабой, в рваной одежде. Мама, это просто чудо, что я здесь, я был от дома всего лишь на расстоянии одной мили, но был так голоден, что упал в обморок. Я, наверное, умер бы, но именно тогда какой-то старый горбун прошел мимо и был так добр ко мне, что отдал целую лепешку. И сказал. Это его единственная еда на целый день, но он видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он. Когда мать услышала эти слова, ее лицо побледнело, и она прислонилась к двери, чтобы не упасть. Она вспомнила отравленную утреннюю лепешку. Ведь если бы она не сожгла ее в окне, ее собственный сын погиб бы. Вот тогда женщина поняла смысл слов, зло, которое вы делаете, остается с вами, а добро возвращается вам. Притча о Гальке от Леонардо де Винчи Трое кочевников устраивались на ночлег в пустыне, как вдруг небо озарилось волшебным светом, и раздался голос Бога. Идите в пустыню. Соберите столько гальки и камешков, сколько сможете. И завтра вы будете восхищены. И все. Свет померк, и наступила полная тишина. Кочевники были в ярости. Что это за Бог? Говорили они. Он предлагает нам собирать мусор. Настоящий Бог сказал бы нам, как уничтожить бедность и страдания. Он дал бы нам ключ к успеху и научил, как предотвратить войны. Он открыл бы нам великие тайны. Но все же кочевники отправились в пустыню и собрали несколько камешков. Небрежно бросив их на дно дорожных сумок, потом отправились спать. Утром они двинулись в путь. Не сразу один из них заметил что-то странное в своей сумке. Он запустил туда руку, и в ладони его оказался нет ни не бесполезный камень, великолепный бриллиант. Кочевники стали доставать другие камешки и обнаружили, что все они превратились в бриллианты. Они были в восторге, пока не осознали, как мало камней они насобирали прошлым вечером. Притча о двух отцах Давным-давно это было, когда не существовало и в помине еще компьютеров, телевизоров, машин и всякой другой техники, когда не придумали еще делать пластические операции для омоложения. Родился в одной семье ребенок. И пришел молодой отец к великому мудрецу спросить совета, как правильно воспитывать дитя свое, чтобы росло оно добрым, честным, ответственным, чтобы почитало родителей своих. Что ж, сказал мудрец, послушай притчу о двух отцах. Возможно сам поймешь, в чем секрет хорошего воспитания. Жили в одной деревне две молодые пары, дружили с самого детства, поженились в один день, и в один день у них родились дети. Но случилось несчастье, природа хобе матери умерли, и отцы стали воспитывать детей сами. Шло время, подросли дети, им исполнилось по 10 лет. Отца первого ребенка нельзя было узнать, белый пепел укрыл его голову, морщины сделали его еще старше, состарились его душа и тело. А отец второго ребенка был таким же, каким десять лет назад. И взяла зависть соседа от дружбы не осталось и следа. Пошел он к местному мудрецу и задал такой вопрос скажи мне, мудрейший, почему мой сосед такой молодой до сих пор, и тяжкие заботы его не состарили, о каких заботах ты говоришь?» – спросил его мудрец. И сказал родитель, он ведь один воспитывает ребенка, сам ведет хозяйство, все делает сам. «А расскажи мне, пожалуйста, как ты воспитываешь своего ребенка?» – попросил его мудрейший. Я начал свой рассказ пришедший. Почти сразу после рождения нашел для малыша кормилицу. За эти десять лет я почти не видел своего ребенка, я много работал, чтобы обеспечить себе и ему пропитание, заплатить кормилица, заплатить за жилище. Я искал удовольствий, чтобы взять от жизни все, я искал себе жену, чтобы она помогла мне утвердиться в обществе. Когда с новой пассией я приезжал к ребенку, он капризничал. Когда он подрос и к нам в дом приезжали высокопоставленные гости, он старался сделать так, чтобы опозорить меня, он опрокидывал на гостей дорогие вина, подбрасывал им под ноги шкурки бананов, обмазывал ручки столовых предметов сосновой смолой. Всего не перечислишь. Я держал его в строгости и страхе перед наказанием за провинности воспитывая в нем послушание. Он должен был усвоить, что старшие всегда правы, и их надо уважать за их положение в обществе, что он должен быть мне благодарен за то, что я его не бросил, когда умерла его мать. Он всегда старался мне навредить. За мою любовь, за заботу о нем, за мое желание воспитать его достойным приемником моего знатного рода, он платит нам такой монетой. В чем выражается твоя любовь к своему ребенку, твое участие в его жизни? Спросил его старец. Как в чем? С недоумением воскликнул отец. Я ведь забочусь о нем, кормилица, учителя, деньги на карманы и расходы, светские вечера с нужными людьми, дорогие подарки на дни рождения. Я ведь его отец, я дал ему жизнь, я постарел на работе, обеспечивая свое и его будущее. На меня не обращают внимания женщины из-за моего дряхлого вида, а мне ведь только 30. А к кому твой ребенок испытывает доброе чувство, вдруг спросил его мудрец. Он любит, он слушается свою кормилицу, эту безродную, у которой нет своего дома, нет имени и звания. Он уважает своего учителя, который тоже безроден», прозвучал ответ родителя. «А тебе не кажется, что своими шалостями ребенок хотел привлечь твое внимание к себе самому, хотел, чтобы ты уделил ему внимание, а не своим гостям?» – неожиданно спросил его старец. В ответ, одно недоумение на лице высокородного посетителя. «Давай позовем твоего соседа и спросим его, как он воспитывает своего ребенка». Может, он нам раскроет секрет молодости, о потере которого ты так сожалеешь», — предложил мудрец. Пришел отец второго ребенка, вы звали меня, мудрейший? Да, нам очень хочется знать, в чем секрет твоей молодости, в чем секрет твоего воспитания, что ребенок тебя слушается, что он растет веселым и общительным, что он рад твоим гостям, что он любит и уважает тебя. Я никогда не задумывался над тем, чтобы сохранить свою молодость, просто мне некогда думать о таких мелочах, у меня есть ребенок, которому с рождения я заменил и мать, и отца. Я всегда был с ним рядом, в любое время дня и ночи. Когда я трудился на своем поле вместе со своими работниками, он лежал в люльке в тени раскидистого дерева недалеко от меня, чтобы я мог услышать его плач и успокоить его. Когда я хлопотал по дому, он всегда был рядом со мной и смотрел, как я готовлю еду, стираю, убираю комнаты, как я кормлю домашнюю живность, как я стригу овец, приду пряжу. Да много всяких дел в домашнем хозяйстве. Я не считаю зазорным выполнять любую работу, я уважаю человека трудолюбивого и для меня не существует различий в званиях. Это понял и мой ребенок, который сейчас мне во всем помогает. На пять лет я подарил ему деревянную дощечку для письма, мы выучили с ним буквы. Простой учитель, ставший нам родным человеком, помогает ему освоить разные науки. В свободное время я играю со своим ребенком, мы весело встречаем праздники, на дни рождения готовим разные игры, приглашаем многочисленных гостей, которых тоже вовлекаем в праздничные игры. Ведь игра, дело серьезное, это основа обучения, воспитания и общения детей с нами, взрослыми. Живое общение не заменишь ничем. Мы с ним рисуем, поем, танцуем, читаем книги. Мне просто некогда стареть, я постоянно рядом с детством, рядом с ребенком, который стал моей душой, моим сердцем, моей жизнью. И пока я нужен ему, я всегда буду с ним рядом», — закончил свой рассказ отец. «Папа», — раздался звонкий детский голос. «Пойдем, наша очередь петь песню на празднике солнца». «Иду», — ответил он, и, обращаясь к мудрецу и своему соседу, сказал, «Извините, меня ждет ребенок». Взявшись за руки, смеясь, они побежали туда, где праздник солнца был в самом разгаре, и люди дарили друг другу улыбки, и все были счастливы, а особенно ребенок, которого держал за руку его отец. Великий мудрец замолчал кто прав из этих двоих, — нарушив тишину, — спросил он молодого отца. Прав второй. — Спасибо, — сказал молодой отец. — Я понял, как надо воспитывать своего ребенка, чтобы он рос добрым, трудолюбивым, послушным и, главное, счастливым. — Тогда иди, и поступай так же, — произнес великий мудрец. притча о счастливой семье. Жила-была на свете семья. Она была непростая. Более ста человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете, ну и что, мало ли больших семейств на свете? Но дело в том, что семья была особая, мир и лад царили в той семье и стало быть на селе. Ни ссор, ни руганье, ни больше упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны, и решил он проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась, кругом чистота. Красота, достаток, и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился Владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада. Пришел к главе семьи, расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать писал долго видно не очень силен был в грамоте затем передал лист владыке тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика разобрал с трудом и удивился три слова были начертаны на бумаге сто раз любовь сто раз прощение сто раз терпение Прочел Владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил, и все. Да, — ответил старик, — это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил, и мира тоже. Притча «Жизнь ради детей».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 Притча, два светильника. Ты такой светлый, с тобой так хорошо рядом, светло и не страшно. Позволь мне побыть с тобой, сказал незажженный светильник горящему. Оставайся, но, помни, я долго здесь не задержусь. Пока они были вместе, горящий светильник говорил своему другу что и тот может быть таким же светящимся, что светом он с ним поделится, а вот очистить стекла и держать дверцы закрытыми будет его заботой. Второй светильник постоянно находил отговорки, что, мол, он не может светить, что стекла его не отмываются, что дверцы не закрываются, да и вообще светить ⁇ это удел избранных светильников, а не таких обыкновенных, как он поверь мне. Я ведь раньше был таким же, как и ты, и думал, что не способен светить. Но я поверил другому светильнику, принял в себя его искорку, очистил стекла, запер дверцы, и теперь продолжаю его дело. Пришло время им расставаться. Куда же ты, а как же я, что со мной будет без твоего света? Запречитал недоверчивый светильник. Это уже от тебя зависит. Я поделился с тобой огнем, который был во мне. А примешь ли ты его, сбережешь и очистишь ли свои стекла выбирать тебя. Притча. Приглашение на свадьбу. Один юноша очень гордился тем, что у него много друзей. Когда он встретил свою любовь и решил жениться, подготовкой к свадьбе занимался его отец. Кроме прочего, отец также рассылал приглашение. Наступил день свадьбы, но никто из друзей жениха так и не пришел. Парень не рассердился и спросил у отца почему ты не пригласил моих друзей? Отец ответил. А пригласил. Но в письма я вложил не пригласительные открытки, а записки с просьбой о помощи. Адыгийская притча, наставление отца.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 Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке, и этот наказ передал своим детям. Притчи о стакане воды Учитель начал урок с того, что взял стакан, в котором было немного воды. Он показал его ученикам на вытянутой руке и спросил, «Как вы думаете, сколько этот стакан весит?» Посыпались различные версии, 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм. Учитель сказал, «Вообще-то, я и сам не знаю, сколько он весит, я не взвешивал. Но скажите, что случится, если я продержу его так несколько минут?» Ученики ответили, «Ничего». Хорошо, что будет, если я буду держать его в течение часа, продолжал учитель. Один из учеников сказал: у вас заболит рука. Верно, а что будет, если я простою со стаканом в руке на протяжении всего дня? Другой ученик ответил: Рука не имеет и будет совершенно обессилена от мышечного перенапряжения, и наверняка придется обратиться за медицинской помощью и все засмеялись. — Отлично, — подтвердил учитель, — но изменится ли в течение дня вес стакана? — Нет. — Тогда чем же вызваны такие последствия? Ученики молчали в замешательстве. — Хорошо, что я должен сделать, чтобы исправить положение, — спросил учитель. Несколько голосов ответила, — поставить стакан на стол. — Точно. Так вот, также следует поступать и с жизненными трудностями. Если вы будете думать о них 10 минут, все будет нормально. Если вы продолжите держать их в своей голове, вы почувствуете себя хуже. Думайте о них день напролет, и они обесилят и парализуют вас. Вы не сможете ничего сделать. Очень важно думать о сложностях и проблемах вашей жизни. Но еще важнее вовремя поставить их на стол. Каждый день перед сном откладывайте ваши трудности в сторону. Тогда вы каждый день будете просыпаться полными сил и готовыми преодолеть любые препятствия, которые поднесет вам судьба.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 Было время, когда существовал остров, где жили чувства, части, печаль, знания и все другие, включая любовь. Однажды чувством объявили, что остров скоро затонет, и они начали готовить свои лодки и стали покидать остров. Любовь была единственной, кто остался. Любовь хотела остаться с островом до тех пор, пока он не начнет тонуть. И когда Любовь почти затонула, она решила попросить о помощи. Богатство проплывало мимо в прекрасной лодке. Любовь спросила, «Богатство, ты можешь взять меня с собой?» Богатство ответило. «Нет, я не могу, в моей лодке очень много золота и серебра и совсем нет места для тебя. Любовь решила попросить Тщеславия, которая проплывала мимо, Тщеславия, пожалуйста, помоги мне. Я не могу помочь тебе, Любовь. Ты вся промокла и можешь испачкать мою лодку, ответила Тщеславия. Печаль проплывала близко, и снова Любовь попросила о помощи, Печаль, позволь мне пойти с тобой. Любовь. Я так печально, что предпочитаю уходить одна. Счастье проплывало мимо, но оно было так счастливо, что даже не услышала, когда любовь позвала его. Но вдруг голос позвал ее. Пойдем в любовь, я возьму тебя с собой. Это был старец. Любовь была так счастлива, что даже забыла спросить имя этого старца когда они причалили к сухому острову, старец поехал своим путем. Любовь спросила знания, другого старца, имя того, кто спас ее. Это было время, ответила знание. Время, но почему оно помогло мне, спросила любовь. Потому что только время способно понять, насколько велика любовь. Ответила знание. Только время может знать, что такое настоящая любовь. Притча интервью с Богом. Однажды мне приснилось, что я беру интервью у Бога. Так ты хочешь взять у меня интервью? Бог спросил меня. «Если у тебя есть время», — сказал я. Бог улыбнулся. «Мое время — это вечность. Какие вопросы ты хотел мне задать? Что больше всего удивляет тебя в людях?» И Бог ответил. Им наскучивает детство. Они спешат повзрослеть, а потом мечтают опять стать детьми. Они теряют здоровье, зарабатывая деньги. А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье. Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько, что не живут ни в настоящем, ни в будущем. Они живут так, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не жили. Его рука взяла мою, и мы помолчали некоторое время. И тогда я спросил. Как родитель, какие уроки жизни ты бы хотел, чтобы твои дети выучили? Пусть знают, что невозможно заставить кого-то любить их. Все, что они могут сделать, это позволить себе быть любимыми. Пусть знают, что нехорошо сравнивать себя с другими. Пусть учатся прощать, практикуя прощение. Пусть помнят, что ранить любимого человека можно всего лишь за несколько секунд, но чтобы залечить эти раны, могут потребоваться долгие годы. Пусть поймут, что богат не тот, у кого больше, но тот, кто нуждается в меньшем. Пусть знают, что есть люди, которые их очень любят, просто они еще не научились выражать свои чувства. Пусть осознают, что два человека могут смотреть на одно и то же, а видеть это по-разному. Пусть знают, что простить друг друга недостаточно, надо также простить самих себя. Благодарю за твое время, сказал я робко. Есть еще что-то, что ты хотел бы передать своим детям. Бог улыбнулся и сказал. Пусть знают, что я здесь для них всегда. Притча «Царь Соломон» Когда царю Давиду пришло время умирать призвал он к себе сына, будущего царя Соломона. «Ты успел побывать во многих странах, видел разных людей», — сказал Давид. «Какое у тебя мнение о мире?» «Самое скверное, отец», — отвечал Соломон. «Где бы я ни был, везде царят несправедливость, глупость, зло и несчастье. Не знаю, почему так устроен мир, но очень хочу изменить его. А знаешь ли ты, как это сделать? Нет, отец. Тогда послушай. И царь Давид рассказал будущему царю Соломону древнюю притчу. Давным-давно, когда мир был еще молодой, землю населял один единственный народ. Управлял этим народом царь имя которого времени не донесло до нас. Было у царя четверо детей, их имена тоже канули в лету. Когда царь понял, что умирает, он призвал к себе всех четверых наследников и завещал им нести людям справедливость, мудрость, добро и счастье. Несправедливость, сказал он, возникает из-за того, что человек относится к миру слишком пристрастно. Чтобы стать справедливым, Человек должен избавиться от власти чувств. Он должен всегда поступать так, как будто мир существует независимо от человека. Мир существует, а я не существую, только этот принцип может быть основанием для справедливых мыслей и поступков. Глупость, говорил он, возникает из-за того, что человек, Зная ничтожно мало о сложном и многообразном мире, судит о нем с позиции своего знания. Невозможно вычерпать безбрежное море неведомо фо, как не пытаясь познать его. Расширяя свои знания, можно лишь перейти от большей глупости к меньшей. Поэтому мудр тот человек, который ищет истины не в мире, а в самом себе. Существую я, а мир не существует. Этим принципом руководствуется мудрец. Зло, сказал Царь, появляется тогда, когда человек противопоставляет себя миру, когда он ради своих целей вмешивается в естественный ход событий и подчиняет все своей воле. Чем больше стремится человек господствовать над миром, тем больше мир сопротивляется ему, и зло порождает зло. Добр тот человек, который не стремится к господству, а действует сообразно порядку, существующему в мире. Мир существует, и я существую, я растворяюсь в мире, это основа для добрых поступков. Несчастье, сказал царь, испытывает тот человек, которому чего-то не хватает. И чем большего ему не хватает, тем более он несчастен. А так как человеку всегда чего-то не хватает, то, утоляя свои желания, он лишь переходит от большего несчастья к меньшему. Счастлив тот человек, внутри которого весь мир, ему не может чего-либо не хватать. Мир существует, и я существую, весь мир растворен во мне, вот формула счастья. Передав эти знания сыновьям, царь умер. А наследники, заметив, что формулы справедливости, мудрости, добра и счастья противоречат друг другу, решили поступить следующим образом. Они разделили народ на четыре равные части, и каждый наследник стал управлять своей частью. Один нес людям справедливость, второй – мудрость, третий – добро, четвертый – счастье. В результате появились справедливый народ, Мудрый народ, Добрый народ и Счастливый народ. Прошло время, и народы перемешались. Справедливые люди знали только то, что такое справедливость, но не знали, что такое мудрость, добро и счастье. Поэтому справедливые люди несли в мир глупость, зло и несчастье. Мудрые люди несли в мир несправедливость, зло и несчастье. Добрые люди несли в мир несправедливость, глупости и несчастье. Счастливые люди несли в мир несправедливость, глупости и зло, так закончил притчу царь Давид. Поэтому тебе, Соломон, мир показался таким скверным, — обратился он к сыну. — А все понял, — ответил Соломон. Надо было научить всех людей всему сразу и справедливости, и мудрости, и добру, и счастью. Я исправлю ошибку наследников древнего царя. Но ты не учитываешь, что мир уже изменился. Несправедливость, глупость, зло и несчастье перемешано среди людей. Они породили страх. Чтобы победить эти пороки, надо прежде всего справиться со страхом. Тогда объясни мне, как победить страх. Страх бывает разным, но главная его форма такова, в радости люди боятся смерти, а в печали – бессмертия. Лишь тот, кто знает цену и радости, и печали, не боится ни смерти, ни бессмертия.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 Притча, лучший рассказ. Сегодня вы будете изучать обряд чайной церемонии, сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии. Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день, молясь и размышляя. Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке. Наконец учитель вернулся и спросил учеников о том, что они прочли. Вот что мы прочли от чая, напитки богов, белый журавль моет голову, это значит, прополощи чайник кипятком, с гордостью сказал первый ученик. Батхисатва входит во дворец, это значит, положи чай в чайник, добавил второй ученик. Струя греет чайник, — это значит, кипящей водой залей чайник, — подхватил третий. Весенний ветер обдувает лицо, — это значит, осторожно сними пену с поверхности, — произнес четвертый ученик. Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, — Заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. «Твой рассказ был самым лучшим», — похвалил учитель последнего ученика. «Ты напоил меня вкусным чаем и постиг важное правило — говори не о том, что прочел, а о том, что понял». «Учитель, но этот ученик вообще не произнес ни слова», — заметил кто-то из учеников. Дело всегда говорят громче, чем слова, — ответил учитель. Притча учись спрашивать В ювелирную мастерскую пришли два молодых ювелира. Вы уже получили звание мастеров но настоящее мастерство достигается опытом. «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», — сказал им главный ювелир. «Учиться никогда не поздно», — согласился один молодой мастер. Он был родом из семьи строителей, а в школе ювелиров работал только с полудрагоценными камнями. «Не надо учить орла летать», — пробормотал второй он был сыном ювелира и с раннего детства видел, как обрабатываются драгоценные камни. Его отец закрыл свою мастерскую из-за болезни. Юноша мечтал снова открыть мастерскую отца, как только встанет на ноги. Оба молодых мастера работали усердно. Постепенно им стали доверять сложную работу. И тот, и другой справлялись отлично. Молодой ювелир из семьи строителей постоянно задавал вопросы. Чаще всего он спрашивал о тонкостях изготовления уникальных украшений, которые делали старые мастера. Второй молодой мастер не спрашивал никогда. Он удивленно говорил своему товарищу. Зачем ты постоянно спрашиваешь, ты же мастер, а не ученик? Не учись до старости, а учись до смерти», — смеясь, — отвечал юноша. Однажды главный ювелир поручил мастеру из семьи строителей изготовить бриллиантовое колье. «Почему вы дали этот заказ не мне, я лучше знаю, как работать с бриллиантами», — обиженно воскликнул второй молодой мастер. «Если будут трудности, этот юноша обязательно посоветуется и не испортит работу. А ты, боишься спрашивать? Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься, иначе не станешь настоящим мастером», — объяснил главный ювелир. Притча «Кто нижний? Две дочки росли у отца, но он больше любил старшую дочку. Уж очень она была хороша, лицо розовое, голосок сладкий, волосы пушистые. «Ты нежная, словно роза в саду», — говорил отец, любуясь старшей дочкой. Младшая дочка тоже была хорошей и послушной, но не нравилась она отцу, на лицо грубовато, кожа на руках шершавая от домашней работы. Поэтому отец ее меньше баловал, больше работать заставлял. Однажды случилось с отцом на охоте несчастье. Ружье разорвалось в руках. Руки и лицо ему взрывом обожгло и осколками поранило. Врач обработал раны и наложил повязку на руки и лицо. Беспомощным стал отец, ничего не видит, кушать сам не может. Младшая дочка сказала не волнуйся, папа, я буду твоими руками и глазами, пока ты не поправишься. Потом она напоила отца целебным отваром и покормила его. Целый год ухаживала младшая дочка за отцом. Раны на руках быстро зажили, но глаза пришлось лечить долго. Иногда отец просил старшую дочку посидеть рядом, но та всегда была занята, то в сад спешила на прогулку, то торопилась на свидание. Наконец сняли у отца повязку с глаз. Видит он, стоят перед ним две его дочки. Старшая, нежная красавица, а младшая, самая обычная. Обнял отец младшую дочку и сказал. Спасибо тебе, доченька, за уход, не знал я раньше, что ты такая нежная. Мне кажется, я намного нежнее. — воскликнула старшая дочка. Во время болезни я понял, что нежность определяется не мягкостью кожи, а поведением, — ответил отец. Притча, у кого много недостатков? Больше всего внук любил дедушку. Дед узнавал по голосам птиц и умел делать деревянные дудочки. Еще дед построил для внука маленькую водяную мельницу на ручье. Вечером, сидя на лавочке возле дома, дед рассказывал внуку истории о своей жизни. О том, как он добывал уголь, был солдатом и строил дорогу в пустыне. Вспоминая свою молодость, дед словно сам молодел. Глаза его сверкали, и он, размахивая руками, объяснял внуку, как нужно искать воду в пустыне. Но дома дед становился тихим. Когда дед и внук входили в дом, мать мальчика сердито говорила, опять принесли грязь. «Мойте руки и садитесь ужинать». Дед с внуком послушно выходили на крыльцо и отряхивали пыль с босых ног. Потом внук лил воду из кувшина на коричневые, морщинистые руки деда. Тот старательно тер их, но руки от этого не становились светлее. Мама ругала дедушку за все, за шаркающую походку, за крошки, которые он ронял на пол, за его рассказы. «Вы, дед, портите моего сына своими глупыми рассказами», сказала однажды мама. Жизнь человека не может быть глупой, если он построил дом, вырастил дерево и воспитал сына. Я много домов построил и деревьев посадил, и трех сыновей воспитал, — обиженно ответил дед. И кучу недостатков приобрели, — колка заметила мама. Дедушка, почему у некоторых взрослых бывает много недостатков, — спросил внук. Много недостатков всегда видят в тех, кого мало любят, вздохнув, ответил дед. И мама почему-то покраснела. Притча Кана Кассы Давным-давно, в те времена, когда еще было совсем мало людей на свете, жил премудрый старец, который приручил диких верблюдов, лошадей, коров, овец, коз и стал первым скотоводом в казахских степях. Было у него три сына. Добрые сыновья во всем повиновались отцу и с великим усердием пасли и охраняли его стадо, табуны и атары. Совсем одрехлев, старик призвал к себе сыновей и сказал. Скоро умрут дети. Оставляю вам все, что нажил трудом и умом. Разделите мой скот на четыре равных стада, возьмите себе каждый по стаду и продолжайте с успехом дела отца. Изберите лучшие пути для кочевок, любите и умножайте скот, живите дружно и учите добру свое потомство. Поклонились сыновья отцу, поблагодарили его за дар, но прежде чем выйти из юрты, обратились к нему с вопросом. Не ослышались ли мы, родитель наш, и верно ли поняли твой наказ? настроя, а ты распорядился разделить скот на четыре части. Кому же ты оставляешь четвертую часть? Старый отец ответил. Четвертую часть своего скота я оставляю. Вашему гостю. Пусть всякий, кто нуждается в пище и крови, кто по желанию или нужде явится в ваше жилище, найдет у вас приют, ласку и обильное угощение. И если гость ваш по скромности станет отказываться от пищи и питья, скажите ему, что он ест и пьет свое, а не ваше, ибо в вашем достоянии есть и моя доля. Миновали века распространились люди по степи. Род старшего сына образовал старшую орду, среднего, среднюю, а младшего меньшую. Многое переменилось в жизни с тех пор. Но во все века, годы и дни крепок был в степи обычай гостеприимства. Кто бы ни заходил среди дня или ночи в жилище казаха, каждого ждал привет и почет, Мирный отдых и щедрое хлебосольство канакасы. Притча, что ценнее всего. Позвал однажды царь трех своих сыновей и попросил их. Найдите мне самое ценное, что есть между небом и землей поклонились сыновья отцу и отправились в путь. Вскоре вернулись они домой. Созвал царь мудрецов и велел сыновьям рассказывать, что они принесли. Старший сын принес золотую статуэтку и сказал. Позвал однажды царь трех своих сыновей и попросил их, найдите мне самое ценное, что есть между небом и землей.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 Средний сын принес горсть земли и сказал. Самое ценное, что есть у людей, это земля. Она дает нам пищу, на ней мы возводим дома. Без земли царь, не царь, но любой человек, имеющий много земли, может стать царем. Младший сын принес стакан воды и сказал. Без этой жидкости нет жизни на земле. Без еды человек может выжить несколько недель, без воды он погибнет через несколько дней. Долго все думали, кто же из сыновей прав, но так и не решили. Тут встал один старик и говорит. Напрасно ты, царь, посылал своих сыновей так далеко. Царю необходимо золото, но только человек может добыть его и обработать. Земля дает нам все, но только человек может посадить семена и собрать урожай. Вода бесценна для жизни, но только человек умеет добывать воду из глубины земли. Царь не может быть царем без людей, даже если он будет обладать несметными богатствами. Человек — самое ценное, что есть между небом и землей. Так сказал мудрец, и все с ним согласились. Притча «Кто будет хорошей женой?» Сын одного влиятельного человека решил жениться, но не мог выбрать между тремя достойными невестами. Когда мудрый отец придумал для девушек испытания, Каждый претендентке вручил горшок с невзрачным растением. «Цветок, который вырастет у вас, волшебный», — сказал он девушкам. «Что вы дадите ему, то и получите взамен». Первая невеста в тот же день насыпала в горшок золотых монет. Вторая стала рассказывать растению, сколь многого она хочет добиться в жизни а третья девушка поставила цветок на окно и поливала каждый день. Когда ей становилось грустно, она разговаривала с бутоном на тонком стебельке. Просыпаясь утром, здоровалась с ним, а засыпая желала спокойной ночи. Спустя месяц невесты отнесли горшочки жениху. У первой вырос ярко-желтый цветок с золотым отливом он был очень красивым, но неживым. У второй невесты растение было бледным и возвышалось над конкурентами, но совсем утратило цвет, даже листья были прозрачными. Когда соперницы увидели горшок в руках третьей девушки, то они мели от удивления, прекрасный алый цветок красовался на изумрудном стебельке. Ты хотела богатства и удобряла растения золотыми монетами, но это убило его, — сказал отец жениха первой девушке. Из тебя никогда не получится хорошей жены, тебе всегда всего будет мало. — Твой цветок, — обратился он ко второй претендентке, — вскормлен пустыми обещаниями и неоправданными надеждами. Он высокий и гордый, но пустой. То же самое ты привнесешь в брак, а высокомерие и жестокосердие никому еще не принесли счастья. Когда мудрый старик увидел третье растение, на его лице появилась улыбка. «Ты подарила ему частичку своего сердца», — сказал он. «Но я ничего не делала», — искренне изумилась хозяйка рубинового цветка. Я всего лишь заботилась о нем. Этого достаточно. Девушка, которая дарит любовь и заботу, ничего не требуя взамен, будет по-настоящему хорошей женой. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.